Народ, всем привет! С вами канал Фишинг НК. И пока за окном стоят лютые сибирские морозы за 30 градусов. И на водоем нет возможности выйти, покидать спиннинг. Решил снять серию видео про то про того катушек. Нет ничего сложного, обслужить самому в домашних условиях свою любимую катушечку продлить ей срок эксплуатации просто нужно иметь необходимые инструменты это набор отверток для разных задач и набор смазок как минимум необходимо густую и жидкую смазку вот. того будем производить катушечки шимана отрыбачила ей целый сезон с начала весны до поздней осени начнем с ручки кноп обслужим шарнир здесь посмотрим на ну, дальше уже будем так по частям катушки делать ТО ну все начинаем часть первая обслуживание ручки катушки Всё, снял я ручку. Первым делом снимаем кнопку. Для этого нам понадобится любая, любая отверточка тоненькая. Сняли заглушку. Людям, которые постоянно обслуживают, делают ТО своим катушкам, конечно, это видео уже не будет мне интересно. Тем более в интернете множество уже видосов запилено про то, как необходимо обслуживать катушки. Может, новичкам это видео и поможет. Так, снимаем болт. кнопку. Так, что мы видим здесь? Ось Кнова. Достанем сразу все подшипники. Раз, два. Я тут, конечно, маленько уже модифицировал при покупке. Ох, катушку поставил, дополнительные шары. Первым делом, что это нужно, это чистка катушки. Чистку производим. Ну, ось кнопы можно почистить любым обезжиривающим составом. Вытираем старую смазочку. Итак, друзья, все, ручка разобрана, почищена начинаем смазку. Смазывать мы будем ось с синтетической смазкой, легкой синтетической смазкой RedLag VT Grace называется она. Она имеет такую легкую консистенцию, совершенно не тянется. Очень хорошо имеет водостойкую, водостойкую защиту. Так, начинаем ось много смазывать так, чтобы совсем чуть-чуть, чтобы просто был блеск. Много сюда вообще смазки нежелательно. Вот уже сейчас много сделал Совсем чуть-чуть, так как будто маленько водички чтобы совсем-совсем немного было так все кисточки аккуратно смазали одеваем подшипник и смотрим никакой лишней смазки нету, а если бы мы смазали его обильно, смазку нанесли, то при надевании у подшипника под подшипником бы скопилось излишки смазки и в дальнейшем при вращении кнопа, эта смазка могла попасть бы в подшипник и выдавить ту смазку, которая внутри подшипника, тем самым бы уже это прошло. В дальнейшем бы подшипник пришел бы в негодность. Так, еще один такой интересный момент. Сейчас я вам покажу. То есть, вот видите, подшипник опирается на такую, получается, как бы так сказать, выемку. И не касается уже вот этой части ручки. То есть мы одеваем кнопку. подшипник остался в ноги уже и чтобы через это отверстие не попала вода и грязь мы наносим сюда обильно смазку вот так чтобы она не касалась подшипника, как бы такую делаем защиту Все это сделаем обильно нанесли смазочку надеваем кноп прокручиваем несколько раз снимаем его и что мы видим видим что смазка осталась в том же положении то есть нет контакта с кнопом и получается, что вот эта смазка будет предохранять от подшипника, от попадания туда грязи и воды. Так, оставляем это. Так, одеваем заново подшипничек и смотрим, чтобы от не было контакта вот этой смазки нанесенной на вот этот выступ с подшипником. Все, эта смазка будет остается в таком же положении, предотвращая попадание влаги и грязи в подшипнику. Так. Ну и маленько можно кнопку здесь смазать. Совсем чуть-чуть тоже до состояния. Небольшой влажности. И одеваем. Так, ставим шайбочку регулировочную. Так, и подшипничек. Так, все, после установки кнопок, всех шаров шапку регулировочных закручиваем ставим заглушку сейчас конечно после новой смазки пока туговато будет крутиться но ну, а потом в ходе уже рыбалок все это разработается и будет очень хорошо вращаться и крутиться так чем смазывать вот это шарнир, шарнирное соединение сюда можно либо очень очень Смазку малой вязкости положить, либо вообще масло. Давайте у меня есть тоже синтетика вот такая от Red Lab. Это FE Grace называется. И им смажем она очень. Очень легенькая, мягкая смазочка. Необходимо небольшое количество. Прямо вот так киесты. Туда. проходим чуть-чуть так так. так. Все прошли, туда-сюда покрутили. И внутри там уже образовалась масенистая пленочка и этого вполне достаточно излишки убираем диском ватно так резьбу тоже можно этим этой смазкой маленькой тоже совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть не надо здесь а. накладывать смазку по принципу чем больше смазки тем лучше много смазки тоже ничего хорошего не дает вся лишняя смазка выдавится и попадет на другие элементы катушки совсем вот по чуть-чуть по чуть-чуть чтобы чисто образовалась маслянистая пленочка. Так, и вот здесь такой вот стоит пыльничек. Система Core Protect. Даже его можно маленько смазать. чуть-чуть он грязь какая-то вылезла Ну и сама здесь штука ось ось сама тоже по чуть-чуть совершенно маленечко. Все, накручиваем гайку, уберем лишнее, надеваем шайбочку, Закручиваем гайку да, обратно. Ну вот все, друзья. Ручка катушки обслужена.